А вот на канале YouTube у вас есть тоже своя программа, которая называется «Вселенная – это мы». Вот скажите, трудно разговаривать с сильными женщинами об их опыте? Сложно, потому что, знаешь, как сложнее всего было с Катей разговаривать, mm -hmm. и с потому что с Катей Вернавой, потому что я понимаю, что да. и, не высказывать, mm -hmm. и не высказывать своего мнения, знаешь, как журналист, ты что-то там знаешь, хотя ты все это пережил, ты должен узнать об этой истории и вроде достать ее показать зрителю, но одновременно не ранит этого человека. И когда ты понимаешь, что своим словом, ну ты там это принесет тебе чуть-чуть там больше зрителей, кто-то увидит, но ты достанешь этот, например, из рады. Человек у нас был конфликт с радой. Ну как, как, какой внутренний mm -hmm. у нас, потому что и рада через несколько дней после того, когда дала интервью и рада эта девочка, которая у нас снималась черненькая, такая смазка маской. Я помню, да. И, а, она никогда не говорила, пять лет не говорила о своей болезни, никому не рассказывала. И впервые у нас рассказала о ней. И на следующий день она проснулась, и поняла, что ей страшно. Поняла, что она не хочет об этом, чтобы никто знал. Она просила вырезать интервью, убрать и ей было страшно. Mm -hmm. И мне пришлось ей объяснять, брать на себя ответственность. Говоря, что будет лучше. А откуда я знаю, будет лучше, знаешь? Ну да. И ты, получаешь, совершишь судьбу человека, совершенно не имея на это права. Поэтому, ну, это сила телевидения, и мне кажется, что после этого, как раз последствия, что случилось, что, что очень много людей, которые точно такой же прошли путь, как и Рада, увидели в ней человека, ведущего. Идущего за собой, идущего да, вперед. И, и в этом случае все получилось, поэтому ты сегодня, у тебя реальное оружие в руках. И ты можешь понять, как ты его будешь использовать. Во благо или, или, или не очень. не скажите, пожалуйста, вот вы хотели бы выпустить Нет, э, «Вселенная – это мы» в эфир на большом телеэкране? А... Постоянно вести эту передачу? Или все да, вы знаете, я очень люблю телевидение. У меня высшее образование, это специальности. И я бы очень хотела, чтобы «Вселенная» стала большим телевизионным проектом. Я бы очень хотела, чтобы телевидение стало готово к этому. И mm -hmm. на самом деле сегодня для меня очень важно как раз те слова, которые ты говоришь. Потому что означает, что я не знаю, как телевидение готовые боссы или нет, но, но ты уже, люди уже готовы. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы она была мы, мы сделали больше, mm -hmm. стали шире. Ань, у вас более трех миллионов подписчиков в сети Инстаграм. Никогда не хотелось э, ничего не выкладывать и скрыться от всех. Хотелось в какой-то момент, я прекратила выкладывать выкладывать Женесты истории, ты чувствуешь на себе груз ответственности, что ты выкладываешь. Но это мой выбор, понимаешь? Mm -hmm. Я иногда думаю, что может быть я бы хотела, но ну, у меня нет там, не знаю, трех миллионов долларов, я не могу помочь сейчас э, многим людям, не знаю, с особенностями, как мы говорили, там, не знаю, дать на операцию, кому-то помочь реально. Но у меня есть, представляешь, у тебя есть своя собственная СМИ. Ну, да. На который подписаны 3 миллиона человек. И на сегодняшний день ты можешь донести до них некую идею. Mm -hmm. И, допустим, тоже вселенная, ты можешь ее использовать. У тебя маленькая независимая газета. Мне никто сегодня не имеет права говорить, mm -hmm. что mm -hmm. мне делать, как мне писать и кого мне говорить. Понимаешь? Mm -hmm. У тебя есть свои. И маленькие инстаграмы, на самом деле, сегодня, как и блоги, они являются. Движущей силы в будущем Поэтому я на самом деле считаю, что популярность нужно использовать правильно И, конечно, когда мне наплывает на меня Я думаю, да ну, пойду жить спокойно, не буду думать Я думаю о том, скольким людям я могу помочь Благодаря тому, что буду выкладывать даже фоточку, знаешь, там в... Вот я выложила фоточку, там, не знаю, в купальнике какую-то У нее там много лайков, знаешь mm -hmm. Я понимаю, что благодаря этой фоточке на меня еще подпишутся какие-то люди А я через mm -hmm. два дня сделаю вселенную И, mm -hmm. и, и видят историю, и историю про, про преодоление, mm -hmm. понимаешь и Я понимаю, что, ну, но зато, а кто-то скажет Да, ей опять нечего только сиськи показывать А кто-то потом посмотрит и зайдет, увидит, поймет, что И кто-то поможет и станет сильнее Поэтому это все, знаешь, все очень относительно Это я mm -hmm. про то, что... Про то, что всегда говорю, что что у правды две стороны.